Сайты тысячами продаются на биржах сайт Мы прямо в прямом эфире с вами проведем одну из сделок И вы поймете, что это действительно работает Это активы, которые очень похожи на недвижимость То есть вы их покупаете, делаете хорошее описание, выставляете и зарабатываете деньги То есть можно начать сделку прямо сейчас Окей, отлично, то есть только что мы из 10 тысяч рублей мы их увеличили в 4 раза Если эта тема интересна, смотрите это видео до конца Ребят, привет! Сегодня будем разбирать, как инвестировать в интернете. Сегодня покажу на практике, как это делаем и Как можно, затрачивая 4 часа на одну сделку, можно там несколько сот тысяч рублей сделать. Причем вы можете начать инвестировать в этот вид активов Там от 1000 рублей. Я покажу примеры сайтов, которые мы продаем за 1000, сколько на них можно заработать, также покажу более интересные лоты для тех людей, которые хотят зарабатывать больше денег. Значит, суть стратегии в следующем то, что вы находите недооцененные сайты, вы их покупаете. И просто делайте хорошее описание и выставляете их на продажу. Причем, в конкретно сегодня в примере я покажу не просто недооцененные сайты, потому что наверняка у вас может быть возражение, а как я найду недооцененные сайты, а получится ли у меня. Я буду показывать удачные примеры, я буду показывать примеры, в которых мы просто купили сайт, изменили описание и продали его в 4 раза дороже. Если эта тема интересна, смотрите это видео до конца. Итак, Суть стратегии доходные сайты мы раньше разбирали в других видео. В конце будет описание. Здесь совершенно кратко. То есть, можете в другом ролике потом посмотреть. То есть, есть сайт, который получает трафик из поисковых систем Яндекс, Яндекс и Google. На нем размещена контекстная реклама и он дает постоянный доход. Так вот, такие сайты тысячами продаются на биржах сайтов на бирже Elder. Вы можете сегодня в конце этого видео зайти, зарегистрироваться и самостоятельно посмотреть как это все работает сейчас перейдем к экрану я вам покажу какие сделки сейчас у нас в работе мы прямо в прямом эфире с вами проведем одну из сделок и вы поймете что это действительно работает то есть это не хайп, а мне нужно заниматься трейдингом это активы которые очень похожи на недвижимость то есть вы их покупаете вы их оцениваете часто приводите в порядок а иногда просто делаете хорошее описание, выставляете и зарабатываете деньги. На весь цикл сделки у вас уходит там, примерно 4 часа. То есть, 2 часа на покупку, 2 часа на продажу. Представьте, вам не нужно ехать показывать свою недвижимость, вы можете этим заниматься в любой точке земного шара. Согласитесь, это довольно интересная история. Итак, внимание на экран. Прямо сейчас на экране вы находитесь в моем аккаунте на бирже Телдере. Сейчас у нас пять аукционов находятся в работе, причем два из них завершены, и в принципе можно подтвердить и получить оплату, и один из аукционов был завершен ранее, то есть сайт был продан за 79 тысяч рублей доход этого сайта составлял 1000 рублей причем конкретно этот лот мы сейчас разбирать не будем я его подробно буду разбирать на марафоне ссылочка будет внизу придете посмотрите значит из тех сайтов которые сейчас находятся в передаче первый сайт мы его отдельным видео также разберем это сайт который был создан с нуля. С ним производились какие-то действия И он был впоследствии продан То есть это одна из стратегий, которую будем позже разбирать Второй сайт Это проект, которым мы занимались 5 или 7 лет назад У нас долгое время лежал Мы раз в год продляли домены Выставили на продажу, продали Получили живые деньги То есть наверняка у вас тоже могут быть Такие проекты, которые вы тоже можете продать Теперь переходим к самому интересному То есть к тем сайтам Которые находятся в продаже прямо сейчас. Обратите внимание, вот этот сайт, он был куплен, давайте посмотрим, сейчас перейдем. Он был куплен, если я не ошибаюсь, в шестнадцатом году, сделка была завершена успешно, 17 февраля 16 года. С тех пор с сайтом практически ничего не делали, то есть он долгое время до него не доходили руки, он приносил какой-то небольшой доход и ну, в целом не приносил скажем так проблем просто приносил небольшие деньги то есть это к тому то что как можно сделать так чтобы сайты, которыми вы не занимались Которые все время приносят какой-то доход Также выставлялись на продажу То есть мы решили, что поскольку мы до него за 3-4 года так и не добрались Имеет смысл его продать Обратите внимание, есть специальная техника Которая позволяет очень круто разогнать аукцион То есть прямо сейчас этот сайт Несмотря на то, что у него была небольшая просадка Он прямо сейчас торгуется дороже, чем мы его купили Причем ну, разница там составляется там небольшая но обратите внимание то что сейчас на аукционе 61 ставка то есть идет очень серьезная борьба Вчера за одну минуту до окончания аукциона человек зашел в онлайн и сделал еще одну ставку соответственно аукцион еще не закон не закончен остался 11 часов то есть на самом деле на рынке на рынке сайтов на рынке купли-продажи сайтов очень много покупателей и очень много продавцов. И вы должны для себя уяснить то, что это актив, который вы можете как купить, так и продать. Причем самое замечательное, что у вас есть много попыток. То есть если вы не продаете с первого раза, вы все это время получаете доход и допустим потом перезапускаете аукцион. То есть такая схема работает, когда вы комбинируете денежный поток и продажу все будет работать очень хорошо. Значит смотрите. есть еще один проект, который я вам даже сейчас покажу, за сколько мы его купили. Это сайт о маникюре, который был куплен за 10 750 рублей. Соответственно, прямо сейчас в эфире. Вот сейчас он торгуется. Есть публичное предложение за 18 000, соответственно, три ставки. Uh, и есть uh, так называемая блиц цена, я на самом деле эта функция новая, я и раньше не пользовался, поэтому прямо сейчас uh, мы посмотрим как это работает. До конца аукциона осталось 4 часа и мы примем это предложение за 41 860 рублей от uh, профессионального покупателя. То есть можно начать сделку прямо сейчас Окей, отлично То есть только что мы из 10 тысяч рублей Мы их увеличили в 4 раза Причем это сайт, который также мы покупали Под один из проектов И потом впоследствии планировали им заниматься Но поскольку внимания на этот проект не хватило Мы просто взяли, купили сайт, продали сайт или реализовали достаточно простую стратегию На самом деле таких сайтов тысячи Которые ежедневно продаются каждый месяц продается более тысячи сделок э, на бирже Телдере. И тут э, хочется выделить несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Первое – это охота за одним лотом. У нас есть э, программа, в которой студенты учатся покупать доходные сайты, развивать и получать денежный поток. На самом деле перепродажа это еще одна стратегия, которая позволяет усилить и увеличить количество денег, которые вы будете зарабатывать на этой теме. Поэтому если прямо сейчас вы присматриваетесь к доходным сайтам, посмотрите, может быть вам стоит начать просто покупать эти лоты, окручивать описание, докручивать какие-то фишки, в которых вы разбираетесь и выставлять их на продажу. Второе преимущество, это, что вам абсолютно никуда не надо ехать. То есть вы можете все эти сделки проводить со своего компьютера. Причем мы понимаем то, что есть сделки 40 тысяч рублей. Вот, например, вот этот сайт стоит 50 тысяч рублей. Это, сделки, это та ставка, которая сейчас есть. То есть это та цена, по которой мы, это те деньги, которые мы уже можем забрать со стола. Также есть сайты, которые прямо сейчас есть ставку за 233. Причем есть ставка за 560 тысяч в личке. Но при этом обратите внимание, что о, данный сайт был куплен за 5000 рублей, то есть это как раз стратегия под развитие, мы ее чуть попозже разберем, и не призываю вас покупать сайты, долго ими заниматься, эта стратегия работает. Мы сейчас говорим о том, что если вы хотите быстро и удаленно заработать денег, вы можете купить актив, сделать ему хорошее описание, чуть-чуть его подшаманить, а можно этого не делать, и перепродать его значительно дороже, причем пока он будет продаваться, вы все это время можете получать пассивный доход. Если у вас эта стратегия сейчас в голове сработала, ставьте лайк, подписывайтесь на наше видео. В следующих уроках будем разбирать подробно другие стратегии заработка и инвестиций в интернете. Задавайте свои вопросы в комментариях, что еще вам разобрать, какие вопросы остались. И приходите на наше обучение.